Бисмилля. Ассаляму алейкум и дорогие братья и сестры. Во многих своих э, видеороликах я часто говорю о том, чтобы э, нужно приехать сюда, нужно здесь жить, нужно здесь работать, нужно здесь закрепиться, нужно привести свои семьи. И много-много-много стараемся вам объяснить. Но вот в этом ролике я хотел бы вам рассказать вообще про арабский, арабийский полуостров. Именно вот этот Аравийский полуостров, с которым связано очень много историй, о которых можно говорить э, часами и часами, и э, приводить э, разные хадисы, аяты, потому что здесь действительно происходила история. Здесь происходила большая история. Э, например, вот город джида. Возьмем город джида, Джидда или Джадда или Джудда. Это переводится как бабушка. бабушка Сюда были неспосланы из рая Адам и Хава. И Хава здесь была похоронена. Здесь даже есть Махбрату Хава в городе Джидда. Здесь есть могила нашей прабабушки Хава. здесь Сюда приходил пророк Ибрагим, алейхиссалям. Он пришел из Палестины более 5000 лет назад. Пришел со своей женой Хаджар, со своим сыном Исмаилом. И он их оставил вот в этой местности, где Мекка. И э, э, затем ушел по приказу Аллаха, и Аллах, и Аллах здесь дал Хаджар и Исмаилу замзам. Сюда пришло племя из э, Йемена, Джургум, и оно мимо проходило и увидела здесь э, воду что есть вода, что есть здесь Хаджер и Исмаил живет, и они здесь обосновались, и даже здесь есть район целый Джургум. Здесь э, Ибрагим приходил несколько раз, потом построил Каабу вместе с Исмаилом, и он стоял на, на одном из камней, и смотрел со стороны, как ставит камни его сын Исмаил, не покосилась ли стена, и на этом месте, где он стоял, его отпечатки ног, до сих пор мы это можем увидеть. И там, когда они построили Каабу, Ибрахим алейхиссалям позвал всех людей на хадж по приказу Аллаху субханавта'ля, и Аллах субханавта'ля разнес голос Ибрахима по всему миру, и все услышали голос Ибрахима и стали приходить с того момента, приходить сюда, в Мекку, и вот Мекка или Бакка, Бакка это старое название города Мекки, Бакка от... Слово «бука» идет, то есть много, когда плачут люди, приходят со своими э, болячками, со своими проблемами, со своими грехами, с мольбами, и плачут, и плачут, и плачут, и Аллах Наталя прощает их и очищает. Вот это э, город Бакка, или Балядунамин, дунамин Мать всех городов, много-много э, названий у этого города, и более пяти тысяч лет. Арабы занимаются именно тем, что они встречают паломников, обслуживают паломников, кормят, одевают, паят и дают ночлег именно паломникам. Сюда приходили много-много пророков. Здесь происходили важные события. Одно из событий, что сюда приходило даже войско слона. Из, то же самое из Йемена, которые, которые хотели сломать Каабу. Но Аллах всех их погубил. И в тот год родился пророк наш Мухаммад. Алейхи и uh, он здесь жил, в этом городе. Uh, потом женился в 25 лет. Он женился на Хадидже. Потом в 40 лет к нему пришел. Uh, на горе Нур пришел к нему uh, uh, ангел Джибриль. И первые откровения он получил здесь, стал пророком, стал посланником, стал призывать людей. Здесь призывал он 13 лет в Мекке людей, и многобожники э, над ним издевались, многобожники его избивали и э, э, оскорбляли его. Он здесь 13 лет со своими сподвижниками э, поклонялся Всевышнему Аллаху, так как велел Аллах, потом они перебрались в Медину, сделали хиджр в Медину, и э, на тот момент Медина называлась Ясриб, город Ясриб, там два э, еменских племени жила, Аус и Хазрач, и пророк Мухаммад с.а.л. сначала пришел в одну из деревень под названием Куба, это 7 километров до Ясриба, э, и они там построили самую первую мечеть в исламе, и потом пророк Мухаммад уже пошел в Ясреб и стал строить там мечеть. Вот именно ту мечеть, пророческую мечеть, куда мы сейчас приезжаем. И можно увидеть эту мечеть, каких она сейчас размеров достигла. Здесь есть кладбище, там рядом с мечетью кладбище есть Бахая, называется Бакия. Где похоронены и сахабы, и Табиаины, Таби Табиины, -таби и великие ученые до сих пор хоронят в этом, на, этой кладбище, на этом кладбище людей. Здесь, на втором э, году, по Хиджри, про, э, произошло великое сражение. Бадр называется э, вот после Янбу. Вот здесь было сражение Бадр. Бадр. Вот он, Бадр. Вот здесь было БАДР сражение, где. Малое количество мусульман победило большое количество а, многобожников. Три раза превосходили они по численности. Но мусульмане одержали победу. И это была великая победа. Затем на третий год по хиджре пришли многобожники. Собрали уже свою армию. И пришли сюда, а, в Медину. А, со стороны Ухуда они подошли. Вот гора Ухуд. А, вот гора Ухуд. Они подошли с этой, с этой стороны. И здесь было великое сражение при горе Ухуд, где мусульмане потерпели поражение. Погибло 70 сподвижников пророка Мухаммада алейхи, потом многобожники ушли. Потом они еще раз возвращались. Эти многобожники. Была битва при Хандаке. Тоже здесь же, в этом городе. И уже была, и была осада, и э, мусульмане э, победили, в этот раз победили э, многобожников. Затем происходили, происходило завоевание, завоевание Мекки, и э, э, Мекку очистили от многобожий от следов многобожия, потому что вокруг Каабы э, стояло 360 идолов. Люди, когда приходили сюда с разных регионов, они приносили с собой своих идолов, кому они поклонялись, и ставили вокруг Каба. То есть они думали, что Аллах это главный, а остальные вот эти помощники его. Но, Ля ля Аллах, Аллах Субхану, ля, не нуждается в партнерах, ля-шарейкаля. То есть у нее нет сотоварищей, нет соучастников. И э, когда завоевание Мекки происходило, но до этого было здесь Худайбия, Суль Худайбия, это история про Худайбию. А, потом, как пророк Мухаммад Салам Хадж здесь сделал. Здесь вот, вот это вот место, это целый город паломников. Представляете, вот это вот огромная долина. Вот здесь Джамарат, где пророк Ибрагим Алейхиссалям бросал камни в шайтана. Здесь три столба есть, вот известные известный вот этот э, место, где э, пророк Ибрагим бросал камни в шайтана и отгонял его, где он здесь хотел э, принести в жертву своего сына. Э, потом Джибрил пришел и принес э, барашку из рая. Потом здесь вот эта вот долина Мина называется, палаточный город. Потом вот здесь есть Муздалифа, вот Муздалифа, и здесь мечеть есть. Машаруль Харам, Муздалифа, где Пророк Мухаммад саляллах, молился. Потом здесь есть арафа. Э, то есть вот, вот муздалифа, вот это вот муздалифа. Огромная долина, где мы здесь ночуем во время большого хаджа. Потом э, здесь вот арафат есть, где. Вот эта долина арафа. Вот смотрите, она какая большая долина. Вот, даже кольцо, круг. Охватывает вокруг горы, смотрите, со всех сторон горы. Вот здесь. И вот эта вот долина, огромная долина. Здесь есть Джабаль Рахма. Вот гора Рахма, гора, гора милости, где... где мы сидим. Вот вообще во всей долине мы здесь сидим и делаем дуа во время Яумуля Рафа. И этот, эта долина целый год поддерживается правительством уборка территории свет вода вот везде смотрите деревья везде кусты все это поливается обслуживается ради одного дня чтобы один день здесь паломники вот здесь везде вот здесь паломники сидели и поклонялись всевышнему аллаху спанавали и аллах панатарля в спускается на нижайшее небо и обращается к ангелам и говорит смотрите я позвал этих людей и они вот здесь сидят в этой долине и взывают ко мне и я отвечаю на их мольбы и это самый самый-самый грустный день для шайтана когда он плачет в этот день и сыпет себе песок на голову и говорит я столько лет старался сбить этих людей я столько раз столько лет и дней и часов Старался для того, чтобы поссорить их, разругать мужа с женой, поссорить и прочее, прочее. Пытался их вести в грехи, в большие, в малые, в ширк, в еще. Старался и старался совершить всякие, ну, всякие мерзопакостные дела, чтобы завести людей в Джаганнам. Но в этот день Аллах, Субтитры, прощает э, людей, аглюль арафа, э, те, которые на арафа, прощает им грехи. И э, избавляет их от огня. И они возвращаются после этого дня. После этого хаджа. Если их хадж принятый, при, возвращаются домой. Как будто их принесли. Вот, э, как будто ребенка приносит из роддома. У него никаких грехов нету Книга деяний пустая. Книга деяний плохих поступков у него пустая. Как будто его принесли из роддома. Итак, э, Здесь, как я говорил, завоевание Мекки происходило, Худайбийский договор происходил, потом уже дальше и дальше и дальше уже большие битвы, завоевание Тайфа, а до этого пророк Мухаммад в Тайф ходил и хотел он призывать, вот, и тайф. Он призывать хотел Аглю Тайф, но Аглю Тайф его не послушали, не, не вняли его призыву и стали его прогонять, кидать в него палки, камни, что у него аж сандали были наполнены кровью, и он ушел э опечаленный, опечаленный ушел обратно в Меку, и как он боялся за то, чтобы вернуться, и как он обратился к своим родственникам, чтобы они его защитили. Ну, в общем, это все история, это все история. Вот здесь Ибн Аббас жил, Абдулла Ибн Аббас. Здесь тоже очень происходило много событий. Здесь ангел гор, ангел Джибриил приходил к пророку нашему Мухаммаду, и сказал, если хочешь, мы сотрем этот город, обрушим на него горы, и все, не останется ни одного жителя этой горы, этого города. Но Расулуллах, он за себя никогда не мстил, и он, наоборот, делал дуа за то, чтобы э, отсюда вышли из этих, из этих э, людей, из этих многобожников, из них вышли люди, которые будут поклоняться Аллаху. И сейчас этот город Тайф, э, летом здесь проводятся большие собрания ученых, э, проводятся уроки, и милость Аллаха, милость Аллаха здесь Огромный центр мусульман, где со всего мира мусульмане, ученые собираются и проводят разные фетвы, выпускают. Это вот э, вкратце, что я вам сказал, все, что я вам рассказал. Это только 0,001% из всего того, что здесь происходило, дорогие братья и сестры. Это для того, чтобы вам э, стало интересно вообще про... Эту жизнь, потому что нигде нас э, в школах это, этому не учили, в институтах не учили. Об этом нам ничто ничего не рассказывали. Нас всегда учили э, историю там, Европы, историю там, Руси там, или еще что-то. А именно про э, аравийский полос Десять слов мы проходили. Но э, дай Аллах, дай Аллах чтобы вы сюда приезжали, изучали все больше и больше, рассказывали своим детям, рассказывали э своим близким, знакомым, баракаллауфиком, ваджазакум уллаху хайранхайрл джаза, субханакаллахум уллахум абихамдикалай и лахилант асталфирукяват улгу и лейк.